Наблюдая сегодняшнюю ажитацию вокруг Георгиевской ленточки, мы хотим вам рассказать подлинную историю военного ордена святого великомученика и победоносца Георгия и Георгиевской ленты. Святой этот, одним из первых, вслед за Матерью Божьей, был воспринят душой и сердцем восточных славян, предков русского народа. С самого начала сочеталось в нем два проявления для них. Первое – празднуемое весною, в конце апреля, покровитель священного труда земледельца. Второе проявилось позднее, празднуя в конце ноября-начале декабря по новому стилю – заступника русских воинов. Вера русских людей в те века была столь велика и непоколебима, что они не нуждались в ношении военных орденов, чтобы тем подчеркнуть причастность свою православному христианству. Только Петр Великий, преобразователь России, учредил, наконец, первый русский орден святого апостола Андрея Первозванного и замыслил второй святого благоверного князя Александра Невского. Но оба ордена этих были одностепенными, а, следовательно, носили вельможный характер недоступные никому, кроме узкой группы высших сановников и генералов, стоящих в круг монаршего престола. Пройти должно было два поколения, чтобы в просвещенный век Екатерина Великая поняла, что нужно, не звести от вельможного круга к подножию престола, окруженного простым поместным и служилым дворянством, жизнь и кровь свою проливающих за Россию и государство, сладость награды и честь обладания. Так явился на свет военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Все в нем исполнено глубокого религиозного смысла. Чеканился он из серебра, из того самого металла, которым только и можно убить порождение зла. Белый цвет эмали его говорил о духовном свете и чистоте святого воина и мученика. А цвета ленты его повествовали о борьбе жизни и смерти, известной нам из жития святого, подвергнутой за исповедание веры, нечеловеческим мучением по приказу императора Домициана. Трижды умирал он в руках палачей-мучителей, но вера дважды воскресала его. Вот что означает три черных и две золото-оранжевых ленты. На шелковом муаре ее. Ибо для чего живет святой? И почему он умирает мучеником? Чтобы явить собою пример для тех, кто останется жить после него, кто подхватит духовный свет его и дело его продолжит. И хотя смерть объемлет жизнь, но глядитесь, Издавна чёт – это признак конца и смерти, а не чет это признак жизни продолжения. И посему продолжается и человек, и герой, и святой после смерти своей, если жизнью сумел явить пример подражания достойный. И свет дня живых цветет вокруг черных полос Георгиевского. Незнатный род, невысокий чин не могли доставить этой награды. Одно только мужество и кровь, пролитая на поле боя, могли сделать георгиевским кавалером. Открывал он путь к новому продвижению, утверждал дворянское достоинство. Удивительно ли после этого, что сразу же был окружен он восхищением русских офицеров, а через них и почитанием во всем русском народе. Мудрая Екатерина не оставила без света Георгиевской награды и простых русских солдат. На ленте Георгиевских цветов вручалась им медали за особо отличные сражения, за что Мачакова, о владении Измаилом, за приступ праги Варшавской прошло еще одно поколение и император Александр I, славный наследник своей царственной бабки потрясенный до глубины души мужеством русских солдат на полях сражений с Наполеоном решил распространить до конца на них свет и славу Святого Георгия. В феврале 1807 года учреждает он Знак отличия военного ордена. С той поры серебряный крест на черно-оранжевой ленте украшает грудь солдата-героя. Это была единственная в своем роде награда. Она освобождала спину русского солдата от позора телесного наказания навечно. Она даровала ему маленькую пожизненную пенсию, она открывала ему путь к офицерскому званию и дворянскому достоинству. Свершилось. Орден святого великомученика и победоносца Георгия с этого дня стал поистине всенародным русским орденом. Идя в бой, наш офицер прикреплял его на грудь, на мундир свой, ибо война — это праздник, а сражение — высшее его проявление. Но в мирные дни в XIX веке, не желая зря трепать высокую награду, офицеры наши стали нашивать кусочек орденской ленточки на борт своего В тяжкую годину Севастопольской обороны император Александр II воздаяние мужества воинов наших расширил знак отличия до четырех степеней. При этом старшая первая степень была золотой. Сто лет протекли, но в начале века XX в феврале 1917 года силы зла опрокинули Российскую империю, а в октябре умертвили ее и вместе с ней убили Орден Святого Георгия, запретив носить его даже как память о воинской доблести и заменив своими краснозвездными оберегами. И лишь через двадцать с лишним лет, когда железные полчища врагов рода человеческого, встроились на священную землю Родины нашей и стремительно дошли до стен Москвы и Ленинграда, эта власть в ужасе от неистребимого нашествия обратилась к источникам народного мужества и неиссякаемой чистоте родников души народной. Имена выдающихся наших мужей-полководцев прозвучали, наконец, в ушах народа, а именем их вскоре стали миновать вновь учреждаемые боевые ордена. А потом, потом был учрежден снова солдатский орден. На ленте святого Георгия, мы из серебра и золота в высшей своей степени орден славы, дававший и пенсию, храбрецу, и открывавший путь к офицерским погонам, вновь введенным в нашей армии. Георгиевский цвет стал цветом медали за победу над нацистской Германией. Но как только кончилась Великая Отечественная Война, этот цвет, казалось бы, возрожденный к жизни, снова исчезает из обихода. Ордена славы более не выдаются. И вновь приглушается память о георгиевских цветах. И только теперь, в поиске популярности, Последние годы щедрой рукой разбрасывается Накануне Дня Победы Георгиевская ленточка, Теснимая на материале и близко Неподходящем шелку и муару, На котором носилась она. Сто сорок лет, пока орден жил И был любим в России. Столь Широко нельзя разбрасывать сей славный цвет. Кому могло помыслиться в 18 или 19 столетии крепить к одежде своей гражданской ленточку святого Георгия? Это воспринято было бы как кощунство со стороны того, кто кровью и риском смертельным не заслужил этой награды на полях Отечества. Нет. Так. Приобщиться к славе предков, к русскому имени, к тысячелетней истории России, к величию великой, поистине великой отечественной народной войны нельзя, если хотим упочтить память войны сей и героев, отдавших жизнь свою за нас с вами на полях ее. Каждый день календарного года будем почитать и делать все, что мы можем для сохранения могил наших павших героев. Сохранение пусть самых скромных, но памятников нашим солдатам. Окружим же доживших до сего дня еще немногочисленных ветеранов Великой Отечественной поистине не на словах, а на деле, на деле всенародной любовью, заботой и почтением. И тогда, только тогда мы будем достойны памяти наших великих предков, памяти Великой Отечественной войны и славы тех, кто с честью пали на ее полях и все еще уже столь многочисленным жил Средина. Друзья мои, с праздником Великой Победы, со славой чудесного обретения самих себя, с истинным, а не надуманным, 9 мая, хочу я поздравить вас всех от всего моего простого и славого человеческую.